Привет! Я начинаю серию с пяти роликов о том, как работает с оловом. Долгое время я считал, что олово это не материал, и не работал с ним. Но недавно я его для себя заново открыл. И понял, что оно таит в себе большой потенциал. В частности, этот потенциал раскрывается на грани, когда можно соединять разные материалы. Там, дерево и металл, стекло и металл, керамика и металл. И, в общем, олова является неким связующим элементом. Начну свой первый ролик вот с этой желтой чашки. Эту чашку сделал Цагана. Цагана мне много помогает. В частности, Цагана обменялся со мной фотоаппаратом, чтобы я записывал это увлекательное видео. Также Цагана делает отличные украшения из дерева. Ссылка на инстаграм Цагана будет в описании к этому ролику. Итак... Собственно, в чем проблема этой чашки? Проблема этой чашки в том, что она кружка. То есть у нее отбита ручка. И пользоваться ей сложно, так как если наливать горячее, то взять ее просто невозможно. Она нагревается. И сейчас я покажу, как с помощью олова можно приделать к ней ручку. Чашка немножко изменит свой внешний вид, потому что раньше ручка была тоже желтая, а теперь ручка будет полностью металлическая. Итак, приступим. Что ж, я переместился за рабочий стол. Теперь я рассказываю, что буду делать. Значит, я подрежу канавки вокруг ручек, которые откололись, в которые потом обмотаю медные проволоки, к которой припаяю оловянную ручку. А у нижней ручки я еще просверлю насквозь дно, потому что здесь достаточно толсто и будет возможность. Насквозь вывести здесь еще каналы, которые будут держать ручку. Значит, подпиливать я буду алмазным инструментом. Это вот такие алмазные боры. Алмазное сверло, алмазный бор. Значит, смотрите, чтобы алмаз хорошо работал, надо, чтобы, все, чтобы алмазный бор хорошо работал, надо все время, чтобы была проточная вода. С чем это связано? Алмаз э, Перегревается металл, в котором алмаз запечен, и выкрашивается головка. Если водой все время промывается, то, то алмаз точит все как точит. Собственно, для того, чтобы была проточная вода, я использую капельницу, которая заправлена в бутылку водой. Я в, буду включать, чтобы она вот как-то вот так капала. Достаточно интенсивно внизу у меня установлен таз в который она течет, возможно это слышно и собственно сейчас я буду показывать что делаю значит смотрите я течевидным бором подрезаю подрезаю канавку двойную, у нижнего основания ручки я сделал двойную канавку, чтобы площадь такого захвата была больше, чем у верхней. Верхней там совсем чуть-чуть, не знаю, возможно, даже надо пропилиться насквозь, это ближе к верхнему краю. Я... Так, вот получилась двойная канавка. Теперь я сделаю два отверстия здесь сбоку насквозь. Чашки также этим, этим же бором пропилю все просто. А здесь я сделаю, придумал еще одну еще одну канавку рядом сделаю за которой будет крепче, площадь увеличится, короче, сцепление. Часть, где все пилю, закончилась. Теперь я пошел на другой стол, где у меня олово, и я все сейчас опаяю оловом. Предварительно немножко зачищу здесь вот края, чтобы не скалывались. Ну, собственно, вот. перекрывая воду. Пошел. Я переместился за другой стол. И сейчас мне понадобится для работы медная проволока диаметром 0,8 мм. Флюз для олова. Вот такой вот я использую. Собственно, сама чашка, паяльник по олову и еще маленькая горелка. Потому что температура паяльника может не хватить в каких-то моментах. И, собственно, оловянный припой. Вот такой вот ее такой припой меловенный он без свинца припой значит что я делаю первым делом я беру медную проволоку медную проволоку мажу ее флюсом Флюс, он так выглядит как крем какой то мажу его флюсом и покрываю слоем олова значит это мне нужно для того чтобы олово потом Хорошо прилипло. Значит, как я все это делаю? Я смазываю флюсом и оловянный припой, и медную проволоку тоже флюсом смазываю. Вот видно проволоку. Я набираю на паяльник олова и прохожу проволоку оловянным припоем так, чтобы проволока стала белая. Ну, вот она со всех сторон стала белая. И мне нужно сделать какой-то кусок такой заготовки, проволоки. Я сделал его заранее. У меня катушка уже практически покрыта оловом. Вот этой проволокой я обматываю вот эти вот канавки, которые я тут сделал. Так, как я это делаю? Значит, я один кусок держу и обматываю... Так что вот он туда прям внутрь забивается туда. Вот он туда внутрь прям забивается. И всю проволоку туда заталкиваю. Один конец у меня торчит. А когда я поворот сделал, один круг, я смазываю флюсом. Смазываю флюсом. И... Запаивает куском улова. Дальше я на каком-то промежутке, вот где-то миллиметра три, наверное, это, да, от края прокладываю проволоку рядом и спаиваю. Ну ладно, я сначала близко проложу, спаяю. Так. Буду побудить его. За правдой. Так, так, так. И теперь мы говорим, приходится обычно. И будут тебя убить. Теперь второй ободок делаю, который будет внутри. Также сначала чем-нибудь а, здесь, так как я еще пропил, сделал такой встречный, можно проволочку загнуть вот таким вот крючочком, и сначала сюда заложить. Сначала этот крючок заложить и потом мотать. При этом я заправляю все время вот в этот вот в карман, который там выпилил. Тогда будет крепко держаться. Вот. и сюда опять обматываю. И теперь все это надо за, заполнить оловом. Опять смазываю все флюсом. Все пайки смазываю флюсом. Набираю олово и соединяю. Так как я проволоку про, промазал оловом перед тем, как э, ее закладывать в каналы, олово легко к ней прилип, прилипает. И вот теперь весь этот вот э, всю вот эту часть я должен пропаять оловом, чтобы соединить все в единый такой монолит оловянный. Олово сейчас плохо стало прилипать, потому что не прогревается вся масса у меня уже, поэтому я сейчас просто накидываю сюда кусков олова и сейчас я подогрею немножко горелкой и все у меня соединится. хватает паяльника, чтобы прогреть все это, и воспользуюсь горелкой маленькой, вот такой горелкой, и чуть-чуть разогрею весь этот металл, который у меня получился. Когда работаете с горелкой, следите, чтобы не перегревать локальные места, а то может лопнуть. Получилась такая вот лужица, и теперь в эту лужу можем добавить еще, о... так чтобы закрыть весь вот этот вот прям остаток Ой, керамики. Yep, yep, yep. Yep. Так, продолжаю паять Теперь я также сделаю ободок Вот этот вот как, Который закроет вот эти вот Некрасивые подпилы, которые я напилил Так, это у меня замкнулось. Ли, контур один. Его сейчас я подпаяю Ой. Теперь вот в эти штучки я запихну куски Олова. Значит, вот что получилось. Угу. Тут оловянные пенечки, которые вот держатся на, на, на чашке. И сюда я сейчас приделаю оловянную ручку. Значит, как я буду делать оловянную ручку? Я возьму кусок проволоки, собственно, оловянной. Согну примерно ее вот. Как вот, вот так вот, наверное, это будет. Так вот, вот так вот это будет вот. И разогну, разогну. И от возьму несколько таких отрезков, несколько таких отрезков. Раз, два, Три. Ну вот, четыре отрезка возьму таких. Дальше я их немножко выправлю, чтобы они стали ровные. <coughs> У меня есть стальная плита для этого. Выровняю. Вот они получились ровненькие теперь я их спаяю все естественно вместе как я их буду спаивать я их положил на огнеупорную плиту естественно помажу флюсом сейчас все это вместе такие вот капли Ну, собственно, тут никакого секрета. Сейчас я это все накапаю, потом горелкой начну греть и размазывать верхний слой, но стараться не прогреть насквозь, чтобы все мое олово не превратилось в лужу. Так, получилась такая вот оловянная полосочка. Полосочку мы погружаем в воду, потому что она очень горячая. Вода, полосочка, после того, как она пошипела, ее вот тоже можно брать рукой, руками. Ну что, вот она получилась. Вот она получилась вот такой. Теперь я ее немножко побью молотком, чтобы она стала равномерная. Теперь я ее сгибаю. Олова, в принципе, мягко гнется руками, но еле-еле. Стало -еле. все-таки пассатижиками воспользуюсь. Так, Ну вот, получилась ручка. Теперь я ее припаяю вот сюда. Вот так вот я ее припаяю. И тут пустота заполнит тоже голову. Будет хорошая ручка вот такая топа. Вот. Ну что ж, поехали. Что мне для этого потребуется? Мне для этого потребуется какая-то ловкость рук потребуется. Так вот устанавливаю. Сейчас, пойму как это все установить. Молоток отбрасываем. И вот как-то так это надо установить. Так, вот ручка держится. Сори, ручка держится. Кажется, большевато получилось. Сейчас я ее подрежу. И эти же то, что отвалилось, сюда же и припаяю. -хо -хо. Вот она вот такая получилась. Значит, теперь мы начинаем припаивать ручку. Укладываем, чтобы не каталась наша прекрасная чашка флюз. вот так вот пока поставить чутье точно вот даже вот так вот пока поставлю она уже стоит тех Подплавлю пока то, что есть, чтобы держалось хорошо. Что ж, ручка у меня припаялась, а теперь я уберу следы облоев и наплывов с помощью бурмашины. Вот такой вот большой. Вот как-то так это происходит. Во время обработки я стараюсь не попадать на керамику, чтобы ее не сколоть, потому что она очень хрупкая. Сейчас я выровняю силуэту ручки. Потом немножко пошкурю, и потом помою, чтобы убрать вот этот накипь от флюса. Ручка почти готова. Осталось ее немножко пошлифовать, и можно пользоваться чашкой. Теперь шкуркой выглаживаю просто руками. Теперь карщеткой пройду еще, чтобы она стала совсем гладенькая. Она практически полированная становится. Так. Ну вот она, собственно, ручка. Ручка. Теперь очень важно сделать подпись, чтобы все знали, кто это все починил. Так. Ну что ж, ручка почти готова. Теперь осталось ее немножко затемнить. У меня для этого и специальная жидкость, которая все темнит. Значит, зачем я это делаю? Волос слишком белый какой то И хочется, чтобы она стала не таким белым. Вот у меня жидкость. Я ее мажу кисточкой. И все, она чернеет. Она не будет черной, будет такой серым цветом. Уйдет металлический блеск. И она станет как серебряная ручка такая. Так, готово. Пришло время испытать чашку в действии. Ручка предела, я ее всю затемнил. Все вроде держится, наливаю чай. Так. Внимание, держу за ручку. Вот все держится. Ну что ж, как вы видели, процесс приделания ручки не самый сложный. Могут возникнуть только проблемы с бормашиной. Если ее у вас вдруг нету, то как подпилить эти пазы. Вообще есть выход, если вам интересно узнать, как можно сделать ручку к чашке без подпиливания, пишите в комментариях. Вообще пишите в комментариях все, что думаете. Понравилось, не понравилось, как можно было сделать по-другому. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, что это был первый ролик про Олова. Еще у меня 4 запланировано. Ну что ж, спасибо за просмотр. Пока-пока. Ах, да. Делитесь этим роликом с другими, кому он может оказаться полезен. Это, собственно, те, кто работает с керамикой, с металлом. Ну и вообще, рассказывайте про меня всем. Вроде все сказал.